Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Пожалуйста, возьмите Библию, блокнот, ручку и учитесь вместе с нами. Станьте учениками. У нас в студии гости, и, возможно, время от времени вы будете слышать «Аминь». Мы рады, что вы к нам присоединились. Последние несколько эпизодов мы учим об уме. Я спрашивала Господа, в каком направлении двигаться. И он сказал мне учить об уме. Знаете почему? Потому что каждому из нас приходится иметь с ним дело. И каждому нужно стать умелым в умственной жизни. Часто люди не понимают, насколько важно быть искусным в умственной жизни. Мы говорим о мастерстве в своей профессии, об умелом вождении автомобиля об обретении навыков в разных сферах, но я скажу вам, искусность в умственной жизни первична во многих вопросах. Библия говорит нам, слово показывает нам, что во Христе нам принадлежит так много благословений. Исцеление, процветание, победа, мир, радость – все эти благословения нам принадлежат. Но нельзя забывать о еще одной части нашего наследства во Христе – о здравом уме. И точно так же, как нужно использовать веру для исцеления, для процветания, нужно использовать веру и применительно к уму. Мы не должны жить, руководствуясь чувствами, атакующими наш ум. Нам нужно верой применять слово к своей умственной жизни. Хотя Божьи благословения принадлежат нам, Ничего не делая со своей умственной жизнью, мы позволим ей помешать этому потоку благословений. Она не помешает Богу дать их, она помешает нам получить их. Бог никогда не удерживает никакие благословения. Но если мы будем мыслить неправильно, это помешает нам получить благословения. Вот почему так важно разобраться с умственной жизнью. Ваши мысли влияют на ваши убеждения. Ваши убеждения влияют на ваши слова. Ваши слова влияют на ваше поведение. То есть правильное мышление приведет вас к правильным действиям. Так важно мыслить правильно. Я хочу вернуться к тому, что мы рассматривали в предыдущих эпизодах. К первой главе второго послания к Тимофею. Найдите это в своей Библии и прочитаем вместе. Второе Тимофею 1:7. Перевод короля Иакова. Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы и любви и здравого ума. Обратите внимание. Цель страха бросить вызов духу силы, духу любви и духу здравого ума. Страх противостоит всему этому, так что страх действует против ума. Брат Хэгген, Кеннет Хеген, многие годы, прежде чем он ушел домой к Господу, был духовным отцом для меня и моего мужа. И мне нравится одна история из его жизни. Он не стал уточнять, с каким именно испытанием он столкнулся, но тревожные мысли постоянно бомбардировали его ум. И вот, он просто шел по дому, и дьявол сказал, ⁇ Посмотри на себя, ты в страхе, теперь ты попался ⁇ Посмотри, ты в страхе, теперь ты попался ⁇ Брат Хейген взглянул на свои руки, и они физически дрожали. Почему? потому что даже его тело реагировало на то, чем дьявол его бомбардировал. И мне нравится, как папа Хеген ответил на это. Дьявол сказал, «Ты попался, ты в страхе», потому что его руки дрожали. А он ответил, «Дьявол, может, мои руки и дрожат, но мой дух – это настоящий Я, и мой дух не дрожит». Вот что мы подразумеваем под верой. Мы защищаем и охраняем свою умственную жизнь, применяя веру, понимая, что наши тела – это не настоящие мы. Прежде чем я пойду дальше в этом направлении, я хочу прочитать 2 Тимофею 1.7 в расширенном переводе. «Ибо Бог не дал нам духа робости, малодушия, трусливого, жалкого и раболепного страха, но Он дал нам духа силы и любви и спокойного, уравновешенного ума, дисциплины и самообладания». Поэтому всему, что пытается вывести ум из спокойствия, нужно противостать. Всему, что пытается лишить ум мира, нужно противостать. Не нужно прокручивать тревожную мысль в уме, чтобы понять, правильная она или нет. Если она выводит вас из спокойствия, выводит вас из мира, тут же противостаньте ей, отвергните ее. А всему, чему мы не противостоим, мы разрешаем остаться. Наше дело – противостать. Слово говорит «противостаньте дьяволу и убежит от вас». Но если мы не противостанем, он не убежит. Часто люди не знают, как справиться с неправильными или тревожными мыслями, атакующими ум. И тогда враг просто остается и бомбардирует ум, расстреливает ум мыслями, как из автоматной очереди. Нам важно научиться этому противостоять. Как я уже говорила... Мы – не тело. Каждый из нас – троичное существо. Мы – дух. Именно наш дух создан по образу Божию. Бог есть дух, и Он создал нас духовными существами. Мы можем общаться с Ним, потому что мы созданы по Его образу, по Его подобию. Мы – духовные существа, как и Он – духовное существо. Итак, мы – Дух, но свой Дух мы не видим, никто его не видит. Однако, можно видеть последствия Его господства. Вы – Дух. У вас есть душа, которая состоит из ума, воли и эмоций, но вы не душа. Вы дух, у которого есть душа, и вы живете в теле. Не позволяйте тому, в чем вы живете, диктовать вам, как жить. Потому что тело способно чувствовать. И дьявол позаботится о том, чтобы оно что-то чувствовало. Вспомните рассказ Папы Хегина, Когда его руки физически дрожали, это было его тело, а не дух. И мысля правильно, он знал, «Я духовное существо, и мой дух не дрожит. Поэтому я не пойду на поводу у тела. Я буду руководствоваться духом». В вашем духе – дух силы, любви и здравого ума. У вас есть здравый ум. И чтобы не чувствовало тело, не позволяйте ему диктовать вам, во что и как мыслить. Аминь. При рождении свыше... Приняв Иисуса, мы получаем новый дух. Вы спросите, «Как мне родиться свыше?» Ну, слово говорит, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». По сути, просто нужно согласиться с тем, что Он заплатил цену за ваш грех. Согласиться и сказать, «Я верю в это, я принимаю это». Так вы рождаетесь свыше. И в то же мгновение, когда вы принимаете Иисуса в свое сердце, вы получаете совершенно новый дух. Бог не исцеляет старый дух. Вы получаете совершенно новый дух. Почему? Потому что в старом духе была смерть, а в новом духе находится природа Бога, жизнь Бога. Вы получаете новый дух, и это происходит в одно мгновение – Поверив и приняв Его, вы тут же становитесь новым творением во Христе, неисцеленным творением. Он не исцеляет дух, он дает вам новый дух. Вы становитесь новым творением во Христе. Итак, это заняло лишь мгновение, и Бог дал вам новый дух. Вы этого не делали, это сделал Бог. «Духом Святым Он сделал вас новым творением во Христе». Он дал вам совершенно новый дух, и это произошло мгновенно. Итак, Он сделал это с нашим духом. Но дело в том, что у нас еще есть душа и тело, и нам нужно делать что-то с душой и телом. И это не происходит мгновенно. Это процесс обновления ума. И это процесс ежедневного подчинения тела власти Духа. Рождение свыше происходит мгновенно, но обновление ума – это постепенный процесс. Оно не происходит в одночасье. Это образ жизни. Мы работаем над своими мыслями, относимся к ним внимательно. Это так важно. Будьте внимательны к тому, о чем вы думаете. С вами такое бывало? Возникает какая-то проблема или ситуация, и вам нужно поговорить с кем-то, с коллегой, подчиненным или начальником, чтобы во всем разобраться. И по пути навстречу вы думаете, «Хорошо, если он скажет вот это, я скажу вот это, а если он скажет вот это, я вот так отвечу». Мы разыгрываем целые сценарии вот здесь, не так ли? И не пободрствовав, вы приедете на эту встречу почти обезумев из-за того, что вы себе напридумывали, о чем вы позволили себе думать. Будьте внимательны к своей умственной жизни. Тренируйтесь противостоять мыслям, лишающим вас мира. Как им противостоять? Скажите. «Это не моя мысль». Ответьте. «Это не моя мысль, потому что Слово говорит». И затем скажите, что Слово говорит об этом. Невозможно мыслями одолеть неправильные мысли. Нужно говорить в ответ на неправильные мысли. С неправильными мыслями нужно бороться не с помощью мыслей, а с помощью слов, потому что Слово Божье не возвращается тщетным. Так что всякий раз, когда приходят неправильные мысли, говорите им «Слово Божье». Помните, в 4 главе Луки Иисус был поведен духом в пустыне. Он был поведен туда, и это был сезон искушения. Его искушал не Бог, а враг. Враг приносил мысли, говорил, внушал мысли в течение 40 дней и 40 ночей. И каждый раз Иисус отвечал «Написано». Что он делал? Он брал то, что сказал Бог, и говорил в ответ каждой мысли то, что сказал Бог. Вот что делает обновленный ум. Вот что делает дисциплинированный ум. Он берет то, что говорит Бог, и отвечает на неправильную мысль тем, что говорит Бог. Не просто думайте правильные мысли, говорите правильные мысли. Дьявол хочет удержать вас на арене ума, чтобы вы думали и думали и думали. Не поймите меня неправильно. Обновляя свой ум, мы, конечно, думаем, но мы думаем мысли веры. Вера не в уме. Вера Божья находится в нашем духе, но мы можем тренировать свой ум думать мысли веры. И именно мысли веры мы говорим в ответ неправильным мыслям. Мы превращаем мысли веры в слова и говорим их. Аминь. Нам нужно понять, что обновление ума – это процесс. Оно не происходит в одночасье. Нам нужно быть усердными день за днем. Только так возможно иметь здравый ум, обновляя его. Помните, что сказано в Римлянам 12.2, что обновляя ум, мы получаем преображенную жизнь. Мне нравится, что Папа Хейгин, мой духовный отец, сказал много лет назад ум не остается обновленным точно так же, как волосы не остаются причесанными. Что это значит? Каждый день, я надеюсь, мы все встаем и приводим волосы в порядок. Почему? Потому что в течение дня и ночи волосы растрепываются, и каждый день мы встаем и приводим их в порядок. Обстоятельства жизни пытаются растрепать обновленный ум. Так что, вставая каждый день, все больше укрепляйте обновленный ум. Процесс обновления ума никогда не закончится. Вы никогда не скажете «О, все получилось, дело сделано, я победил, все позади, я справился». Нет, нам нужно до конца жизни заниматься божественной профессией обновления ума. И это такая привилегия. Этот мир... Люди, живущие без Бога, хотели бы знать, что такое правильные мысли. Они даже не знают, что такое правильные мысли. У них есть только то, что им говорят в новостях или в семье. А наши мысли основаны на том, что говорит Бог. Поразительно! Библия – это мысли Бога, записанные для того, чтобы вы знали, как выглядят правильные мысли. Что такое правильные мысли и что они делают. Нам нужно ежедневно, до конца жизни, укреплять и обуздывать свой ум. Аминь. Будьте к себе внимательны. О чем я сейчас думаю? Враг будет подсказывать неправильные мысли. Эти мысли атакуют ваш ум извне. Враг не внутри вас. Если вы рождены свыше, его нет в вашем духе. Эти мысли страха, сомнения, беспокойства приходят не из вашего духа. Они извне атакуют ум. И вам нужно быть внимательными. Впускаете ли вы их? Как? Прокручивая их, прислушиваясь к тому, что враг говорит. Прокручивая эти мысли снова и снова в своем уме, вы их впускаете. Нам нужно внимательно следить за тем, что мы впускаем в свою умственную жизнь. Теперь вернемся к 12 главе римлянам с 1 стиха. Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. «Для разумного служения вашего». В одном переводе сказано «это ваше духовное поклонение». Этот стих говорит нам, как обращаться со своим телом. И то, как мы обращаемся со своим телом, это один из видов поклонения. Слава Богу, что мы приходим в церковь или, находясь дома, слушаем музыку прославления и поклоняемся, прославляем Бога, воздевая руки. Это один из видов поклонения. Но то, что вы позволяете своему телу делать, то, что вы делаете со своим телом, это тоже поклонение. Аминь. А во втором стихе сказано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Первый стих говорит нам, что делать со своим телом. Второй стих говорит нам, что делать со своим умом. Помните, что я говорила? Бог уже сделал что-то с нашим духом. Он дал нам новый дух. Но наша задача – сделать что-то с телом и с умом. Бог не собирается ничего делать с вашим телом. Бог не собирается ничего делать с вашим умом. Он дал вам ресурсы, Его Слово, из которого черпать, и указание, что делать с телом и умом. Вы распорядители своего тела и ума. Вы ими управляете. И если вы не сделаете что-то со своим телом, Бог не сможет ничего сделать, потому что Он передал его в ваше управление. Люди ждут, чтобы Бог что-то сделал с их телом. Вы должны что-то сделать со своим телом через Слово. Он дал нам Свое Слово, чтобы мы знали, что делать со своим телом. И он не собирается ничего делать с вашим умом. Вам нужно сделать что-то со своим умом. Вам нужно обновлять его. Итак, тут перечислены две вещи. Давайте еще раз их рассмотрим. В первом стихе сказано о подчинении тела Богу. Что это значит? Как подчинить тело Богу? Ну, до рождения свыше мы подчиняли свое тело греху. Мы подчиняли Его неверным поступкам. Если наше тело хотело что-то сделать, мы просто шли и делали это. Так? Мы подчинялись желаниям тела. Теперь же мы подчиняем тело Богу. Что это значит? Это значит, что теперь мы подчиняемся и сдаемся Ему, чтобы Он мог использовать наше тело как свой сосуд, чтобы Он протекал через сосуд нашего тела. Аминь? И не так что мы то подчиняем тело греху, то Богу. Нет, нет, мы подчиняем его Богу. Вот что здесь сказано. То есть, если тело хочет совершать неверные поступки, как до рождения свыше, мы отвечаем, нет, не выйдет. Я больше не использую свое тело для этого. Раньше я использовал свое тело для этого, но больше нет. Теперь оно подчинено Богу. А во втором стихе сказано об обновлении ума. И мы говорили об этом, что нужно привести свои мысли в согласие с Божьим Словом, перенять Божьи мысли. Если наш образ мышления противоречит или противостоит тому, как мыслит Бог, мы отказываемся от этого мышления и выбираем перенять Божий образ мышления. Почему Бог говорит нам что-то сделать с нашим телом и умом? Потому что Он знает что покоренное тело и обновленный ум – это величайшая защита от дьявола. Вот что я вам скажу. Когда ваше тело покорено Богу, а ваш ум обновлен Его словом, у дьявола нет открытой двери. Он не может войти, он не может обмануть вас, он не может ввести вас в грех, потому что вы не сотрудничаете со злом. Когда ваше тело подчинено Богу, и ум – обновляется Словом. Аминь. Теперь, пожалуйста, откройте со мной 1 Коринфянам 9. И мы начнем читать с 27 стиха. Первое Коринфянам 9:27. Я повторю, Бог знает, что покоренное тело и обновленный ум – это величайшая защита от дьявола. Так часто люди приходят к своему пастору или к другим христианам и говорят, «Помолитесь со мной, у меня проблемы с дьяволом». С чем нужно разобраться в вашем теле или уме? Вот в чем вопрос. какому образу мышления вы поддались и открыли дверь для дьявола? Или что вы делаете со своим телом? Где оно бывает? Так часто люди хотят свалить все на дьявола. Тогда как на самом деле, подчиняя тело Богу и развивая правильное мышление посредством Слова, мы лишаем дьявола доступа. То, что дьявол приходит, не значит, что он должен войти. Неправильные мысли приходят, неправильные желания приходят, но это не значит, что они должны войти. Итак, первое Коринфянам 9, 27. Это Павел пишет, «А Павел был ведущим апостолом своего времени». И Бог использовал его, чтобы принести откровение телу Христа. Половина Нового Завета была написана через апостола Павла. И вот что Павел сказал о своем теле. «Но усмиряю и порабощаю тело мое». Чему он его порабощает? Своему духу. То есть, он заботится о том, чтобы его дух господствовал над телом, а не тело доминировало над духом. Итак, он говорит, «Я усмиряю и порабощаю тело мое». Он подчинял его своему духу, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Что он имеет в виду? Вы можете знать, как правильно поступать. Он проповедовал о том, как правильно поступать. Но он сказал, если я не буду правильно поступать со своим телом, даже то, что я проповедую, не поможет мне. Ему нужно было правильно поступать со своим телом. То, что вы это знаете и проповедуете, не значит, что с вашим телом автоматически все в порядке. Вам нужно разобраться со своим телом. Заметьте, даже у великого апостола с великой верой и множеством откровений от Бога, тело все еще хотело поступать неправильно. Это просто то, с чем нам придется иметь дело, пока мы в этом глиняном сосуде. Тело будет хотеть поступать неправильно, но вы уполномочены сказать «нет, я больше не отдаю свое тело неправильным поступкам». Что если у кого-то есть плохая привычка, зависимость, которая связывает, держит его и движет им, он может ответить ей. Я имею в виду что-то, чего тело жаждет. Что делать? Сказать «Нет, я отказываюсь поддаваться этой привычке, этой зависимости. Я свободен от нее во имя Иисуса». Когда пришла свобода? Когда вы родились свыше, Иисус вас освободил. Но дело в том, что люди чувствуют в теле тягу к этой зависимости. Когда мы заводим плохую привычку, дьявол подпитывает ее. Но стоит убрать привычку, и ему нечего будет подпитывать. Будь то алкоголь, наркотики, курение, порнография, что угодно, что вызывает зависимость. Если это убрать, дьяволу нечего будет подпитывать. Как это убрать? Говорите, я больше не подчиняю этому свое тело. Я больше не буду использовать свое тело для этого. «Я подчиняю свое тело Богу». Делайте это верой, даже когда тело чувствует, что хочет поступить неправильно. Верой скажите, «Нет тела, я подчиняю тебя Богу». Так поступая, вы закроете дверь для дьявола. Бог не может подчинить ваше тело за вас. Вам самим нужно подчинить свое тело. Точно так же Бог не может обновить ваш ум за вас. Вам нужно обновлять свой ум. И тогда дверь для дьявола будет закрыта. Вот что я вам скажу. Мы не оставлены, чтобы нами понукали, нас погоняли, зависимости, привычки, рабство, гнев, нетерпение. Мы больше не гонимы, мы ведомы. Ведомы Словом, ведомы Богом. Бог не стоит позади и не погоняет людей. Он выходит вперед и ведет. И чем внимательнее мы следуем Его водительству, тем точнее мы живем. Аминь. Мы продолжим учить в этом направлении, так что присоединяйтесь к нам в следующий раз. Это такая обширная тема, так много можно и нужно сказать. И мы будем говорить то, что поможет вам. Аминь. Я хочу помолиться за вас. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово. Я благодарю Тебя за силу Божью, которая присутствует внутри каждого верующего, смотрящего эту передачу. И я говорю, будьте свободны во имя Иисуса. Будьте свободны от привычек, от рабства, от зависимостей. Мы благодарим Тебя, Отец, что Твое помазание и Твоя сила в нас, чтобы мы могли жить так, как Ты предназначил нам жить во имя Иисуса. Аминь. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что оно светильник ноге нашей и свет стезе нашей. И, Отец, мы благодарим Тебя, что к нашим слушателям сегодня придет свет, придет откровение. Отец, мы намерены исполнять то, что слышим потому что Исполняющий благословен. Мы благодарим Тебя за Твое Слово, за то, что оно преображает нашу жизнь, и мы воздаем Тебе всю хвалу. И все сказали «Аминь». Я спрашивала Господа, о чем проповедовать, и Он в первую очередь сказал мне учить об уме. Не правда ли интересно, что Он повел нас в эту тему? Потому что ум есть у каждого, и каждый должен знать, как обращаться с умственной жизнью? К счастью, Бог дал нам свои мысли. Вот это слово – это мысли Бога. Он предлагает их нам. Давайте возьмем их. Давайте возьмем его мысли. Если бы миллионер или миллиардер подошел к вам и сказал, «Я предлагаю вам свою чековую книжку», вы были бы глупцом, если бы не взяли ее, верно? Это больше, чем любая чековая книжка, которую вам может предложить человек. Бог предлагает нам слово, а мы говорим, «М -м, «Я занят». А может, нет? М -м, у меня других дел полно. Вы что, шутите? Бог предлагает нам свой ум. Свои мысли, свой образ действий. И пусть нам хватит мудрости сказать, «Я принимаю это, и я не просто выборочно что-то беру, я беру все». Мы берем не только то, что нам особенно нравится, мы берем все. Вы знаете, слово говорит, что голодному все горькое и сладко. Что это значит? Когда вы голодны, вы не говорите, «М -м, «Мне это не нравится, я не буду это есть». Нет, если вы голодны и вам что-то доступно, вы за это благодарны. Иногда, принимая его слово, нам нужно вносить коррективы, поправки, изменения. И вот что я вам скажу, жаждущий человек рад услышать, какие изменения необходимы. Если я жажду, я просто хочу, чтобы все было правильно. Я хочу быть в Божьем потоке. И если мне нужно что-то изменить, чтобы мыслить как Бог, я изменюсь, потому что это мне поможет. В 2013 году мой муж внезапно ушел домой к Господу. И примерно через две недели после этого я стояла у себя в коридоре, «И из моего духа вырвался конкретный стих». Он вырвался с такой силой, что я просто произнесла его вслух, даже не успев об этом подумать. Знаете, говоришь и чуть ли не спрашиваешь, кто это говорит, и осознаешь, это я говорю. «Из моего сердца вышло место Писания из послания к евреям». 13,6. Там написано, «Мы смело говорим, Господь мне помощник». Из моего духа вышли эти слова, и я просто произнесла их вслух. «Я смело говорю, Господь мне помощник». И после того, как я произнесла эти слова, Бог ответил мне на этот стих. Из моего духа Бог заговорил со мной и сказал, «Знаешь ли ты, как я помогаю тебе, вкладывая мое слово в твои уста?» Часто мы думаем, что Божья помощь — это когда Господь мгновенно приходит и тут же что-то меняет. Но в основном Бог помогает нам, предлагая нам Свое Слово. И мы принимаем Его помощь, вкладывая Его Слово в свои уста. И мы вкладываем Его не только в свои уста, но и в свою умственную жизнь. Бывает, люди говорят правильные вещи, потому что они достаточно времени провели посреди слова, посреди учения, и знают, как правильно говорить. Но о чем вы думаете в своей умственной жизни? Одно дело сказать что-то устами, но нужно также иметь мысли веры, мысли слова. В Иакова сказано, «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих». Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Вы спросите, что такое двоящиеся мысли? Ну, один из видов двоящихся мыслей – это когда мы одно говорим людям, а наедине с собой думаем совсем другое, когда никто не слышит, о чем мы думаем. Некоторые люди научились говорить слово. Они научились говорить «Иисус мой Целитель». Но про себя они думают «Мне становится хуже, я не знаю, что делать». Это двоящиеся мысли. Даже умея правильно говорить, нужно дисциплинировать ум, чтобы правильно думать. Слава Господу! Нам так важно знать, что делать со своим умом. Ваша семья любит вас, но они не могут правильно мыслить за вас. Ваш пастор любит вас, но ваш пастор не может правильно мыслить за вас. Вы несете ответственность перед Богом за то, чтобы сделать что-то со своей умственной жизнью. Беспокойство в вашей умственной жизни указывает на то, чему нужно уделить внимание, и вы можете взять Слово и применить его к этой сфере. Возможно, вы беспокоитесь или тревожитесь о финансах, или о своем теле, или о ребенке, о браке, о бизнесе, о взаимоотношениях. Зная, какая сфера вас тревожит, вы знаете, в какой сфере нужно обновить свой ум. Беспокойство – это признак того, что необходимо дальнейшее обновление ума. Знаете, что это значит? Что вы поймали себя и признали, я заблуждаюсь, я неправильно мыслю, я должен это изменить. И это положительный момент, когда мы признаем, что нужно что-то изменить. Чем больше мы будем меняться, тем больше Господь будет приходить, потому что Слово говорит, что мы преображаемся от славы в славу. Меняясь в соответствии со Словом, мы входим в больший поток славы, в большую степень славы. И чем больше изменений, тем сильнее степень славы. Так что изменения не негативны. Никогда не обороняйтесь, если что-то высвечено Богом, другим человеком, пастором, через проповедь. Проповедь может пролить на что-то свет. И люди начинают обороняться. «Это запретная тема» или что-то в этом роде. Это признак того, что нужно что-то менять. Я так рада, что Бог показывает мне, что нужно изменить в моей жизни. Я служу пастором 25 лет, и я уже много лет говорю, «Нам вредит не то, что мы делаем правильно» а то, что мы делаем неправильно. Поэтому, когда человек Божий проповедует, и я вижу, что мне нужно исправить, я благодарна. Я не защищаюсь от этого. Я не обороняюсь от этого. Я хочу знать, что я делаю не так. Где открытая дверь? И так часто именно неправильное мышление открывает дверь, чтобы что-то неправильное происходило в нашей жизни. Все Божьи благословения принадлежат нам, но неправильное мышление препятствует потоку Божьих благословений. Не Бог то посылает благословения, то отменяет, то посылает благословения, то удерживает их. Он со своей стороны никогда не удерживает этот поток, но мы можем помешать себе получить этот поток тем, как мы мыслим, как мы говорим, как мы верим, как мы реагируем. И часть принадлежащего нам Божьего благословения, нашего наследства во Христе, это здравый ум. Он принадлежит нам. И нам не нужно соглашаться на жизнь с измученным, беспокойным, затравленным, тревожным, боязливым умом. Но некоторые люди живут с таким умом уже так долго, что даже не осознают, что это неправильный поток. Для них это нормально. Мысли страха для них норма, беспокойные мысли для них норма. Вы скажете, «Как мне распознать беспокойные мысли?» «Я не беспокоюсь, пастор Нэнси, я просто озабочен». Да, именно это я и имею в виду – беспокойство. Папа Хеген, наш духовный отец, научил нас следующему определению беспокойства. Как узнать, беспокоитесь ли вы? «Вы об этом думаете». Будьте внимательны. То, что вы считаете нормальным, может быть беспокойством. Дух Святой поможет вам. Он поможет вам разоблачить поток беспокойства, который был для вас нормой. Может быть, вы так были воспитаны, для вас такое мышление было нормой. Но слава Богу за Божьи мысли, показывающие нам, что нужно изменить. Потому что Бог хочет, чтобы наш ум был спокоен, чтобы наш ум не тревожился. Послушайте, тревожные обстоятельства будут приходить, но мы не обязаны о них тревожиться. Вот что такое навыки умственной жизни. Проблемы приходят, противостояние приходит, обстоятельства приходят, рождение свыше не означает, что они не приходят. Рождение свыше означает, что вы знаете, что делать каждый раз, когда они приходят. Обновление ума, дисциплина умственной жизни, означает, что вы знаете, что делать с мыслями, которые приходят. Аминь. Нам сказано «обновлять свой ум». Обновлять ум значит дисциплинировать умственную жизнь. Как я уже говорила, люди могут настолько погрязнуть в беспокойстве, в депрессии, что для них это становится нормой. Но это не норма для жизни Божьей. Божья жизнь внутри вас чтобы ввести вас в Божий поток. А депрессия противоположна жизни Божьей. Она противостоит Божьему потоку. С этим столкнулся один драгоценный муж Божий, служитель. Он знал Слово. Он знает Слово. Драгоценный муж Божий. Это показывает, что кем бы мы ни были, нам всем нужно стать умелыми в умственной жизни. Он рассказывал о том, как много лет назад у него была депрессия, и она настолько угнетала его. Это все равно, что попасть в канаву. Если вы невнимательны, неправильные мысли загонят вас в канаву. Чем дольше вы будете их думать, тем глубже будет становиться канава, и вы погрязнете в неправильном мышлении. Так что может даже показаться, мой ум мне больше не принадлежит. Это ваш ум, и он все еще в вашей власти. Но вы зациклились на чем-то, и кажется, что ваш ум вышел из-под контроля. Как это изменить? Начните говорить слово. Выбирайтесь из этой канавы. Итак, тот драгоценный служитель попал в канаву депрессии, и он не знал, как противостоять этому? Ему становилось все хуже и хуже, и он день за днем сидел в темной комнате с задернутыми шторами. Это длилось уже какое-то время. И однажды, когда он сидел в своей комнате в облаке депрессии, к нему пришел Иисус. И мне так это нравится. Иисус ничего ему не сказал. Он ничего ему не сказал. Он подошел и сел на стул рядом с этим человеком. Положил свою руку ему на колено и начал смеяться. Человек смотрел на Иисуса, а Иисус просто смеялся. Человек понаблюдал за ним минутку, а потом подумал, «Пожалуй, мне лучше делать, как он». И начал смеяться. Слово – это то, что делает Бог. Делайте то, что он делает. Человек подумал, «Если я просто буду смотреть, как он смеется, это мне ничего не даст. Лучше мне тоже начать смеяться». И он начал смеяться. Иисус инициировал это. Он показал, что делать пред лицом депрессии – начать смеяться. И когда человек присоединился к Иисусу, этот поток начал течь и из него. И что произошло? Этот поток пребывал и пребывал, пока не утопил депрессию. Посмеявшись вместе с ним какое-то время, Иисус встал и вышел из комнаты, а человек стал свободным. У вас нет гарантии, что Иисус войдет к вам в комнату, присядет, покажет вам пример, но вам гарантировано Слово. Вы можете в любой момент взять Слово и сказать, «Это Иисус говорит со мной. Я общаюсь с Моим Отцом». А Слово говорит, что опустошению и голоду я посмеюсь. Подумайте об этом. Так нас наставляет Слово. Что такое «голод»? Это недостаток. У вас может быть финансовый голод. Выглядит, что вам не хватает денег. Вы можете испытывать голод в другой сфере. Выглядит, что чего-то не хватает. Например, что в вашем браке недостаточно любви. Голод по любви. Голод – это недостаток. Кажется, что у вашего бизнеса недостаточно средств для успеха. «Опустошению и голоду посмеешься». Что такое опустошение? Все, что разрушительно, будь то для вашего здоровья или финансов, брака, семьи, детей. Над всем, что угрожает разрушить мою жизнь, я буду смеяться. Почему? Не потому, что эта ситуация смешна, но из-за того, что я знаю». Я смеюсь, потому что я что-то знаю, не потому что я что-то чувствую, не потому что мне хочется смеяться, а потому что я знаю, что ликование, радость в Господе, сила моя. Когда вы начнете радоваться, радость возрожденного Духа поднимется и разобьет все. Вот что произошло со служителем, который был в депрессии. Ему бы ничего не дало просто наблюдение за смеющимся Иисусом. Если бы он просто сидел и смотрел, как Иисус смеется, Иисус бы ушел, а он бы так и остался в плену депрессии. Но он вошел в то, что делал Иисус. Недостаточно иметь Библию. Недостаточно носить ее с собой. Нужно войти в нее. Нужно войти в Божьи мысли, нужно войти в поступки, соответствующие Слову Божьему. Именно так приходят изменения. Аминь. Итак, обновленный ум – это ум, перенимающий мысли Бога. Многие думают, что их проблема в дьяволе. Если вы рождены свыше, дьявол не проблема для вас. Иисус победил его. Победил. Иисус отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору. Мы избавлены от власти тьмы и введены в царство возлюбленного сына его. Мы в другом царстве, мы больше не находимся под властью и господством дьявола. Мы теперь принадлежим к семье веры. И нам нужно отказаться от мышления старой семьи. Мы должны мыслить как члены семьи веры. Так часто люди думают, что их проблема в дьяволе. На самом же деле их проблема в недисциплинированной умственной жизни, в необновленном уме. А обновление ума – это процесс, требующий времени. В предыдущем эпизоде мы рассматривали 12 главу Римлянам. Я хочу к ней вернуться. Римлянам 12.1 Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши. Посмотрите, вам нужно что-то сделать со своим телом. Когда вы родились свыше, Бог сделал что-то с вашим духом. Он дал вам новый дух. Но у вас есть душа и тело с которыми нужно что-то делать. Мы распорядители своей души и своего тела. Нам нужно что-то с ними делать. Итак, здесь сказано, вы представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Что значит представить тело? Предоставьте его Богу, подчините его Богу. До рождения свыше мы подчиняли или предоставляли свои тела неправильным поступкам. Мы позволяли своим телам делать неправильные вещи и идти в неправильные места. Но теперь, когда мы рождены свыше, мы подчиняем тело Богу. Мы предоставляем Его Богу, чтобы быть Его сосудом. Мы – Его тело на земле. Мы – тело Христа на земле». Так что теперь наше тело в его распоряжении. Он может посылать его куда-то и благословлять людей. Он может течь через него, чтобы благословить людей. Итак, первый стих говорит нам, что делать с телом. Предоставить его Богу, отдать тело в его распоряжение. А во втором стихе сказано, «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Первый стих говорит нам, что делать с телом. Второй стих говорит нам, что делать с умом. Обновлять ум, перенимать мысли Божьи, отбрасывать все собственные мысли, противоречащие или противостоящие мыслям Божьим, и соглашаться с тем, что говорит Бог. Почему? Потому что Бог знает, что подчинение тела Ему и обновление ума – это величайшая защита от дьявола. Люди часто хотят, чтобы пастор помолился за них. «Пастор, я прохожу через это, я прохожу через то». Они хотят, чтобы кто-то другой заставил дьявола оставить их в покое. И потому просят «возложите на меня руки, помолитесь за меня». И я верю в возложение рук. Я верю в молитву за кого-то. Но невозможно заставить дьявола оставить вас в покое. Он будет вам противостоять. И нам нужно научиться быть невозмутимыми, когда он заявляется. Знать, что делать, когда он заявляется. Знать, что думать, когда он заявляется. Как это узнать? Что говорит слово? Что говорит слово? То и нужно думать, то и нужно делать, так и нужно отвечать на все это. Аминь. Итак, мы подчиняем тела Богу и обновляем ум Словом. Теперь я хочу прочитать римлянам 8:13, чтобы вы увидели кое-что еще, что нам поможет. Нам нужно что-то делать с телом, нам нужно что-то делать с умом, но нам дана божественная помощь. Слово – это божественная помощь, когда мы говорим Слово, держимся за Него, стоим на Нем. Но в Римлянам 8.13 сказано «Духом умерщвлять дела плотские». Что это значит «Духом умерщвлять дела плотские»? Если вы рождены свыше и крещены Духом Святым со знамением говорения на языках, говоря на иных языках, вы умерщвляете дела плотские. Уделяя время говорению на иных языках, вы укрепляете свой дух, а тело теряет над вами власть. Когда вы говорите на иных языках, ваш дух утверждается, назидается, заряжается и укрепляется – чтобы постоянно господствовать над телом. Часто люди говорят, «Ну, я пытаюсь привести тело в порядок, бросить дурную привычку». Уделите время говорению на языках. Это укрепит и созиждет вас изнутри, и тогда вам будет легко сказать «нет» плоти, сказать «нет» телу. Аминь. Я уже говорила в предыдущем эпизоде, что мы — дух. У нас есть душа, состоящая из ума, воли и эмоций, и мы живем в теле. Итак, вы – дух. Тело хочет поступать неправильно, а возрожденный дух хочет поступать правильно. Аминь. Так что же определяет, кто выйдет победителем – плоть или дух? Ведь они друг другу противятся. Решающим тут является то, что вы делаете с умом, с душой. Душа – это переменная. Она либо на стороне плоти, либо на стороне духа. Необновленный ум встанет на сторону плоти. И тогда плоть и ум ополчатся на дух и будут притеснять его, давить на него, доминировать над ним. Но если вы обновляете свой ум Словом Божьим, он станет на сторону Духа. А когда ум на стороне Духа, плоть в подчинении. Здорово! Вот почему жизнь преображается, вы преображаетесь через обновление ума. Потому что ваш ум заодно с Духом, и они ставят тело на должное место. Послушайте. Тело не зло, Бог дал вам тело, но Бог дал его не для того, чтобы оно руководило вами и господствовало над вами. Ваш дух должен лидировать, ваш дух должен доминировать. И когда вы предоставляете, отдаете свое тело Богу, а затем уделяете время молитве на языках, молитве в духе, это позволяет держать тело в узде чтобы оно не верховодило вашей жизнью. Если вы не будете дисциплинировать свое тело, оно сорвется и утащит вашу жизнь в неверном направлении. Необузданное тело может разрушить жизнь, даже рожденного свыше верующего. Оно может завести его туда, куда не следует, на неверные пути и в плохие привычки. Что же делать? «Обновляйте свой ум, чтобы мыслить правильно, и укрепляйте свой дух, питая его словом и молясь в Духе Святом». Укрепляйте дух, чтобы он лидировал и доминировал над плотью, говоря, «Не выйдет, тело должно служить мне, а не руководить мной». Аминь. Ой-ой-ой, нам так многому нужно научиться». И мы хотим быть хорошими учениками Слова, потому что Бог предназначил нам жить на земле, как на небе, с мирным, спокойным, дисциплинированным и уравновешенным умом. Я хочу помолиться за вас. Я молюсь о каждом человеке, чей ум мучается и затравлен. И я говорю, дьявол, убери свои руки от их ума. И я молюсь, Отец, чтобы они крепко утвердились во внутреннем человеке, чтобы жизнь Божья, мир Божий, поднялись внутри них и взяли вверх над тем, что совершает враг. И я благодарю тебя, Отец, за твой мир, который течет, движется и действует в их жизни. Я благодарю тебя, Отец, за свет Слова и за то, что они укрепляются, чтобы быть исполнителями этого Слова и занять свое место в победе. Мы благодарим тебя, Отец, за свет Слова. Я вам скажу, Слово не оставит вас прежними. Слово Божье возьмет вашу жизнь и поставит ее на верный путь.